Партнер проекта «Кафе Истфуд». Заяви о своем творчестве в проекте «Вкусные новости Ставрополя». Для тех, кто живет в Ставропольском крае и увлекается творчеством. Кто готов заявить о своем таланте. Телепроект «Таланты Ставропольского края». Победителей ждет приз. Собственный видеоклип. С продвижением в интернете Сделай свой первый клип В ТВ-клубе вкусные новости Партнер проекта Кафе Истфуд Творческий подход к еде